Больше пикселей вот этих. Ну для того, чтобы выйти, я имею в виду. Опана, сука, блять. Вот Гандона, вот Шакал. Травить его легко будет. Так, я ставлю баночку мини палочка напишу, скажем. Я затравил его удачно просто получилось. Ну, я тут остаюсь, ребят. Думаю, меня не убьет никак. Я успел вовремя затравить его. Иди лучше, подожди, потом дрованшь. Уже поздно, блядь. Ну, блядь, сейчас меня добьет. Сука! Хачина, блядь. Почему бураны именно, блядь? Почему именно бураны? Скажите мне. Почему, блядь? Невезение просто. Да я, блядь. И влево. Влево? Точно влево. Чем прицелиться? Чем прицелиться? Блять, нечем прицелиться. Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Дьяценко, это прохождение босса гравимастера с Никитой Мазалевским, ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Ну что ж, начнем проходить гравимастера, они меня вызывают, также у чувака есть свой канал, снимают видосы про формик, ссылочку на канал я также оставлю в описании под видео. У нас есть ровно 35 минут, чтобы пройти этого босса, если мы проходим этого босса, у нас есть... одна попытка потому что я просто прохожу ради того чтобы пройти призрака достижения а без этого щита призрака хуй пройдешь ребята отвечаю достижение не двигаться с места вот как это называется ну и для того чтобы снять видосы с прохождения очень много было попыток просто она так скажем рушим карту четко надо быстрее рушить карту рушить карту быстрее рушим карту быстрее я как обычно ставлю сюда виночку вот такая стандартная лактика у меня ставлю винку кидаю босс без. без глупости стараемся и да вот уже глупости ну ладно глупости еще бывает и похуже глупости пускай объективы точно Так, мы его затравили для того, чтобы выманить стривотоксим, ребята. Выманить таксин таким путем. Ну и ждем, пока он не пропадет у нас. А -а -а -а. Все зависит от того, как еще он создаст свое второе поле. Он может создать его где угодно, по сути, даже на нашей базе. И если создать на, на нашей базе поле, то, скорее всего, точно же просвел. Ну, точно 90% процентов, скажем так Нет, быстрее, надо ходить быстрее, ребят, иначе мы так не успеем пройти. У нас есть 27 минут как пройти. Не 27 32 минут. Да. Так, я оставлю атомку на самолет. Самолет очень будет мешаться в будущем. Возможно будет мешаться, я так точно не знаю зависит от того где появятся вот эти поля вот эти вот защитные это просто вывешивать это просто может создать это поле на базе блять, я уже говорил это, это уже точно поражение так ну вот рушим эту эту область для того чтобы потом в будущем он там появляется вот как раз-таки над дном появляется, и мы сможем его прямо отсюда снизу доставать лазерным мечом, когда у него будет очень мало. Хреби. вот для этого я как бы и сделал бур Можно фугасочкой обработать там, а можно вот просто буром Ну, я, короче, бор выбрал, и не знаю совершенно, было просто фугу пустить Так, приход, 3-3, 2 А там они, надо было просто фугас, что-то, блять это помнит. что, блядь, а, что блядь, Но он меня еще заморовал как сказать, демоновал, у нас выйдет, что не выйдет. Да, что-то вышел, ладно, повезло а, Что там с травлением, травлением пока что заниматься еще рано, потому что мы еще, во-первых, не готовы, во-вторых, а, я еще не, не доделал проход тут один. Я мы делаем как можно вот эту больше, ну, не яму а этот, этот проход, этот, Потому что все, он может все испортить, просто может весь бой испортить. у меня уже так испортил сюда. Я тут лучом стреляю, блять, и промазываю просто промазываю. Как нужно было промазать лучом, я вообще без понятия, ребята. Атом колетит, разрушает этот воздушный шар. Но это не нужно по сути, это не нужно, ребята. Некоторые критики они полностью разрушают карту, это тоже не нужно карту полностью, потому что и есть ключевые такие, скажем, позиции, где нужно ущерст карту, ребята. Ключевые позиции. Вот это ключевая, так скажем, позиция. Но даже не ключевая позиция, ключевой вот объект, что где нужно разрушить. Так вот этот вот дыру нужно сделать, короче, взять. Плюс нужно разрушить. Если у вас база здесь находится, то нужно разрушить вот эти пиксели. Потому что здесь простреливается, с нашей позиции простреливается только два места с лазерным вот, этот верх, куда можете телепортироваться и вот это область области разрушила область Только две. Если с другой позиции, то там уже места не стану, знаю, там нужно уже когда определить места. Он сразу живет на его, он в такси пропал. Выжидать времени нет смысла никакого. Выжидать аккуратно дурак он короче как обычно затупанул я тоже хочу спать чувак но В последний раз играем все Мы ему дали очень много региона сейчас уже, но еще шансы есть. Пиздец. Фрискин. Короче, все из-за него. Все тупо из-за него. Если мы просцем, то тупо из-за него. Меня просто разморозит. Я не хочу сейчас ничего делать, если что-то пить фриз там какой-то. Я не знаю, я не могу просто. Вот там травить очень было легко, ребята. Как можно было там не затравить? Я понимаю, еще я Где там в сложных местах там не затравить, но он в легких местах может затравить. Но... потому что чувак уже устал. Я устал, блять. Я согласен. Такую хуйню сделал, блядь, ребята. Я тут очень много ходов просто-напросто просрал. Ну, в не в этом бою вообще. Важных таких ходов я. Надо было травить его, а я как бы. Так, двое каслеющих ход и ройся ко мне. Да, я тут развал побольше отверстий об этом. Тоже, чтобы была дыра больше. Да? Дыра, ведь... Я извиняюсь, то, что я так тихо говорю, но мне просто сейчас прямо Из-за этого так тихо говорю. Поэтому как есть так и есть, все, я не буду ничего. Просто хочу пройти один раз этого курса. Ну очень сложно проходить его, ребята. Через один ход... Нет, сейчас кидаем блок. Кинул Мара Зомби для того, чтобы разрушать аномалии, ребята. И для того, чтобы уронить аномалии. Кидаем блок. Вот, сейчас он ходит. И... Как бы сейчас напарник рушит, а я травлю. Он рушит, а я травлю. Все логично. Потому что он уже затравился, блядь. Потому что, блядь, ход слил целый, блядь, и дал регены еще этому боссу. Больше таких ошибок не допускаем. Ну как бы это могут тоже тупонуть, ребята. Я сейчас не спорю, я могу сейчас тут тупануть, тем более там банку поставил очень плохо. Ну и как плохо. Ну ладно, этот портом думаю сейчас выберусь. Пиздец. Ладно, я тут тоже тупанул, согласен, но я все-таки вышел тебя. Блок травить будешь. Я жив, ребята. Я жив. И он жив. И у нас как бы мало осталось. Так, быстро. Руш аномалии. Он рушит аномалии. Рушь, руш, руш. И таким путем он отнимает ему очень много хп. Ну, не так уж и много, но отнимает, ребята. Поверьте. Я иду. мне не жалко, эти докторские сумки. Я их хочу заработать, ребята. Я их хочу отработаю. И так сильно опять не буду, не хочу. Ну, как минимум, еще надо его два раза строить. Я бы вызвал свой морзомби, но у меня нету так. Тогда мы точно прошли бы, ребята. Тогда бы мы точно прошли. Но у меня его нету, к сожалению, к огромному сожалению. Я бы так пустил морзомби, тогда точно прошли бы. хороший руш, руш, руш, руш. хп аномалии мы разрушаем и наносим какой-то там урон а теперь мы рушим вправо дальше вправо а тут как повезет ребята поле у нас создаст этот даун ну, ладно я встану выше тогда уже фух хорошо то что там создал поле поставлю балку балку поставить нужно как -то... чем ниже тем лучше вот так вот я поставлю балку все просто пока идеально идет я надеюсь пройдем ребята я надеюсь очень пройдем это победа мне очень важно будет 20 минут осталось проходить, у меня 23 минуты. Но шансы еще есть. А, травить идем последний раз. Я, ок, Там. Кому больше доверяешь? ребята продолжаем закончилось место на диске короче все пока что идет пучком так скажем возможно у меня тут то видео короче вообще не будет ну то есть оно будет но короче какая-то хрень произошла мне кажется у меня видео короче не сработает так вот ветер как раз таки сейчас будет в другую сторону ну, я должен травить, травить его, по идее сейчас надеюсь Точнее, сейчас справа должен быть. А, сейчас валютный. Блять. Да, я сейчас? А, травлю без перчатки, ребята. Если я смогу затравить его хорошенько, то пройдем. Затравил. Затравил, ребята, хорошо. Все, затравил. И теперь все, как бы последний раз травим его, больше травить его не нужно. Все, нормально, нормально. Теперь просто ждем и денемся. Сидим на карте, ребята. Я на перевязку. Ок. А сейчас надеемся на то чтобы он как бы не кинул свои бураны на нас если у бура... это бураны то он может убить нас на да, я беру перевязку такси все и все как бы и фрис и фриз тогда лучше сожраться сразу надо жрать фрис надо быстрее проходить ребята осталось совсем чуть его добить то есть кинуть три блока а, и все и лучи четыре луча четвертое поле надеюсь он тут не создаст Около нас тут пока что только три поля как мы видим четвертое поле может где угодно появиться Ну я думаю оно в центре появится я думаю в центре Так, быстрее пропускаем ходы. Да, надо быстрее попускать ходы, потому что очень долго еще. Ну, может быть, не успеем даже за 15 минут, можем не успеем даже пройти. Восемьсот хп, то есть ему блоки. О, надо бы еще травить его разок. Я знаю сейчас, надо кидать блок, а, пропускай ход. А если не затравишь, вот это будет какая-то ошибка века, если не затравишь. Ветер в его сторону, надеюсь, он затравит. Все, он затравил. И блок стоит, он не завампирил. Он не завампирил. Нормально сейчас все идет, ребята, нормально, поверьте мне. Все просто нормально идет. Я стою здесь, главное, чтобы он... Я кидаю поле кидаю полис, чтобы он не бил края пушки своих. Иначе все. Если он края пушки ударит, то все пиздец будет. Вот, видите, я правильно сделал то, что края пушку поставил. Должны пройти. Да, только быстро. Я прощался, у меня просто... Я не знаю. 17 нас минут осталось, либо должны пройти успеть. Должны просто успешно сделать войны. Как бы я в танк у себя куда-то. Окей. Все, сливаем ходы, ребята. Тупо сливаем ходы. Ждем, пока откроется лазерный луч. И завтра пройду пройду, пройду призрака сижу не призрака ребята Принду. все он травится пока что все а, я буду пропускать вот так вот чуть я в сторону два блока так он видите стреляет этой хуйне промазал надеюсь тут безопасно ребята потому что очень что-то боюсь ну, ладно все прошли сюда это уже точно прошли <coughs> так все заявись. он бегает тут по карте пока что мы ждем пока он выкинет два блока и потом уже лучше уронем Конце уже самым. Должны успеть. Должны успеть. Очень важно успеть, тем более поле появилось так вот хорошо, удачно все. Успеем, надеюсь. ложимся в 15 минут, ребята, все пройдем. Я в принципе думаю надеюсь, что пройдем, по крайней мере. Тем более критический урон действует еще как бы 4 луча. Тут даже 3 луча работает, Тут даже хватит трех лучей. Так. Че, уронишь? Серьезно уронишь? Да, нормально тут. Пройдем, думаю, все прошли, считаете Я вот тоже сейчас урон исключаю. Так. Главное, чтобы меня не топануть, ребята. Плюс блок стоит. Наконец-то, блядь. Наконец-то. Главное же он не бил буранами, ребята. Вот. Если бураны удары, то бьет кого-нибудь, то все, пиздец. фу блять прошли с какой, с какой попытки ребята просто прошли все-таки мы два. блок кидаем еще один блок уже как бы ничего не но что ну ладно блок остался цел бить я пиздец ару надеюсь добить его. Два луча смогут, надеюсь, добить его. Но если что, они смогут, да. Но то мы как бы телепортируемся одним персом в него. Нам не жалко как бы, одного персона. Фух, у меня еще немножко сейчас опять бурашки, ребят, по коже идут, потому что мы сколько попыток потратили на него. Все-таки прошли. Осталось про просто дождаться, пока он появится здесь где нам нужно короче давай давай пожалуйста появись он будет бегать так еще полдня сливай ход а, так я не знаю куда но блять Надо ждать, пока он. Давай, сам себя урони еще, красавчик, будешь вообще. Ну, он. он реально гад, ребята, просто. Потому что надо уже довалить. Да. Когда он он появился где нам нужно просто и все тогда прошли точно уже плюс еще сейчас там вся за уровень сейчас еще нет. ну он как бы не уронит вот все <смех> только <смех> так смотрим на хп Надеюсь, нас не расплющит эта хуйна. Так, вот для этого мы рушили этот проход, ребята. А -а -а. Я испугался просто, блядь. Я думал, что сам подум его. Фух, блядь. Прошли. Я опять испугался, что стафика в тот раз было бы. Ух. Знаешь, как у меня сердце вот скочило. Думаю, опять помазам. Пиздец просто, ребята, блять сложный босс, ребята, пацаны. Ну, все зависит реально от везения. Тактика-то простая. Тактика, как я показал на видео. но все зависит реально от везения. Насколько мучаюсь, блядь, пиздец. тоже так подумал. Я стрелял куда-то, блядь, на грях. Ну, блядь, ладно, все, короче, прошли, ребята. Главное, что щит есть. Все, она прошли. Прохождение заперета вам все. Если будете проходить, вам нужно будет запустись Марсом зомби, ребята. А этот босс проходит для прохождения призрака, поэтому все, призрака сейчас пили Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписка на канал, подписка на паблик. Всем пока.